Всем привет! Вы на канале Зашумим. В этом ролике мы с вами рассмотрим пример максимально возможной шумоизоляции автомобиля Toyota Camry. Этот автомобиль к нам приехал по параллельному импорту из Арабских Эмиратов. Он практически такой же, как и то, что поставлялось к нам в Россию в свое время. Единственное, что в нем присутствует панорамная крыша. Давайте начнем с багажника. Багажный отсек у нас обрабатывается в несколько слоев. Здесь мы применяем два вида виброизоляционных материалов и один вид шумоизоляционного материала, а также один вид шумопоглощающего материала. Виброизоляцию мы используем атом на арках и вайпер на полу багажного отсека, а также в крыльях и крышке багажника. Вторым слоем мы закрываем виброизоляционный материал слоем шумоизоляции. Также мы активно применяем маскирующую ленту, которая клеится на стыке, и акустические ловушки. Это вот зеленый материал, который у нас установлен в скрытых полостях багажного отсека. Все пластиковые элементы багажного отсека они обрабатываются слоем шумопоглотителя. Это элемент крышки багажника. Он обработан шумопоглотителем so BITASOFT практически полностью, кроме точек его к самой металлической части крышки багажника далее переместимся в салон начнем с пола пол у нас обрабатывается в три слоя пол начинается у нас от начала торпеды и заканчивается у начала дивана эта зона у нас обрабатывается полностью в три слоя с применением виброизолятора атом чем материала интегра и акустической мембраны блокатор плюс к этому мы также не забываем про акустические ловушки Зона под задним диваном, она у нас обрабатывается в два слоя. Это слой виброизолятора Viper и слой шумоизоляционного материала Integra. Далее в обработку у нас входит и шумоизоляция задней полки. Обрабатывается полностью металл виброизолятором. Декоративная часть полки обрабатывается шумопоглотителем SoftWave 15. И также мы не забываем про стоечки. Они находятся у нас вот в этом месте, между полкой и частью Потолка. Они также обрабатываются на софт 15. Далее переходим к торпеде. А, здесь у нас а, входит а, обработка торпеды и центральной консоли. Она заключается в двух этапах. Первый этап это нанесение материалов а, внутри салона автомобиля. От лобового стекла и ниже первым слоем нанесен слой виброизолятора. Потом установлены на место шумоизоляцион... штатные шумоизоляционные материалы. И частично закрыта акустической мембранный блокатор. А вся проводка, которая здесь присутствует, она обработана слоем шумопоглотителя и антискрипа, который не дает этой проводке требезжать внутри торпеды. Сама торпеда у нас обрабатывается тоже в несколько слоев. Сначала наносится слой виброизолятора, а поверх него слой шумопоглотителя SoftWave 15. А этот шумопоглотитель наносится как на саму основную часть торпеды, так и на различные элементы, такие как воздуховоды. Передняя часть торпеды, где будет установлен на место счетов приборов, окантовка его, зона, где установлена магнитола, климат, вот эта декоративная часть с воздуховодом и зона, где установлен бардачок, будет обработан антискриптным материалом Bitasoft, для того, чтобы запрягающиеся элементы не издавали звуков, ну то есть по-простому не скрипели. Шумоизоляция дверей. Она у нас происходит здесь четыре слоя. Здесь у нас сейчас нанесен первый слой, это виброизолятор. Им покрывается практически вся поверхность, исключая вот эти вот усилители и ребра жесткости. Вторым слоем на внутреннюю часть двери мы наносим слой шумоизоляции. Это комфортмат интегра, это многослойный материал, который не боится влаги, которая в обилии присутствует во внутренней части двери. Третьим слоем мы закрываем всю вот эту поверхность, включая технологические отверстия, прижимаем проводку. Исключение составляет только трасса которые подключаются потом к обшивке, а также место, где установлены э, акустические системы. И четвертый заключительный слой это обработка самой обшивки. Здесь мы применяем э, также э, шумопоглотитель. Это SoftWave 15. Закрываем примерно всю поверхность обшивки, но ну, исключая опять же зону под динамик, место, куда будет подключаться Обработка на стеклоподъемников, места открытия ручек и, соответственно, точки, где у нас установлены клипсы крепления обшивки к металлу двери. В комплексную обработку также входит и обработка капота. Капот обрабатывается в один слой, слоем виброизоляции, который наносится между ребер жесткости на внутреннюю часть металла. Этот материал у нас снимает вибрации с капота, которые передаются на моторный щит в точках крепления его кузова автомобиля. Как я говорил, крыша здесь панорамная. По этой причине здесь мы не производим шумоизоляцию, ввиду того, что попросту отсутствует место, куда мы можем нанести наши виброматериалы и наши шумопоглотители. Сейчас мы соберем салон, соберем торпеду, консоль и приступим к шумоизоляции колесных арок. Колесные арки у нас делаются в три слоя. Значит, снимается колесо, снимается подкрылок. На металл за колесной аркой первым слоем наносится слой а, виброизоляционного материала. После того, как нанесли слой виброизоляционного материала, мы наносим слой жидкой шумоизоляции. Он здесь работает как гидроизолятор, а, чтобы не попадала влага, влага под материал. И последним слоем мы закрываем сами подкрылки. Это шумоизоляционный материал Интегра он наносится на всю практически поверхность подкрылка, исключая только эти точки, которые прилегают к металлу кузова автомобиля. Обработка задних колесных арок несколько отличается от обработки передних. Связано это с тем, что штатный подкрылок он вот в таком виде, он тканевый, и к нему, к сожалению, ничего невозможно приклеить. Именно по этой причине мы здесь все наши слои наносим на металл арки. Сейчас здесь нанесено два слоя. Это слой виброизоляции Viper и поверх нее слой шумоизоляционного материала Integra. Далее это все будет залито вот таким вот жидким составом. Это жидкая шумоизоляция. Наносится она с помощью пульверизатора. И после этот подкрылок соберется на место.